Здравствуйте. Продолжаем рубрику «Точка опоры». Для того, чтобы найти твердую точку опоры в любой самой сложной ситуации, от семейного конфликта до той, которая на грани жизни, нужно знать определенные правила. И эти правила просты. На самом деле нужно первое понять, что любая Любая ситуация, любой конфликт плодовоенного связан с тем, что накопилось огромное количество негативной энергии. И, я, и она требует выход. Она разряжается таким образом. В семье, через ссору, через развод, ну и так далее. В обществе по-другому. Так вот, это первое, что нужно понять. Понять, что это энергия, негативная энергия, ее можно и нужно разрядить. Разрядить можно разным способом. Второе нужно, чтобы понять, что если ты оказался в этой ситуации, значит ты как-то причастен к этой негативной энергии. Или ты несешь в себе достаточно большой объем негативной энергии, которая притянула тебя сюда, или ты имеешь силы, возможности, у тебя есть потенциал эту энергию убрать. Дальше. Осознав это все, приняв, что именно в тебе что-то есть, нужно найти, а какая причина притянула тебя, именно тебя, и в тебе она, и в тебя притянула в эту ситуацию. То есть найти причину в себе и попытаться ее устранить, осознать, это уже полшага, и устранить. Третье четвертое, точнее. Дальше уже нужно сделать добрый посыл, посыл любви, это молитва, это э, какая-то практика, какая-то медитация, посыл любви в эту ситуацию, в эту ситуацию, и тогда она разрядится гораздо легче и быстрее. Вот если все это э, учесть, если все это сделать, то получится очень хороший результат. И я это испытал и приводил примеры в предыдущих роликах о том, как мы в Непале во время землетрясения использовали все это дело и вышли из этой ситуации победителями. Здесь есть еще один важный момент. Еще один важный момент. Если ты не один, а есть какой-то коллектив, группа, ну, семья или какая-то группа, несколько человек, то вот здесь есть в этом большой плюс то есть ваши силы могут быть сложены, и вы быстрее можете решить эти задачи. Но есть и минус, то что каждый человек может внести какие-то свои э, вибрации, невысокие вибрации, или его, его трудно будет перевести э, в, этот, э, в высокие вибрации, и тогда это усложнит картину. Поэтому, если вы семьей или коллективом каким-то попали в сложную ситуацию, то нужно очень быстро, как можно быстрее, выстроить добрые отношения с друг другом, просто, как говорится, стать круг, поговорить, выяснить, зачем каждый здесь оказался, помочь осознать это, помочь осознать, что от каждого зависит, от его состояния помочь каждому перейти в какое-то состояние энергии, в новые вибрации путем общей молитвы там, или медитации и так далее. То есть и дальше уже действовать. То есть вот коллектив, коллектив обязательно нужно привести в единое состояние, в единое понимание. Я помню, как, опять же, буду приводить из Непала, потому что там целый ну, букет, всех э, существующих возможностей, э, которые может предоставить негативная ситуация, мы все там получили. Так вот, э, мужчина женщины из нашей команды, они э, поссорились. Э, поссорились на пустяке. Это специально иногда делается, вывести людей из равновесия. И моментально, как только они э, поссорились, моментально... Пришел мощный удар, мощнее, чем предыдущие не сильно там разрушительный, мы уже спустили пару, но все равно он мощнее, чем предыдущий, а у нас задача, чтобы каждый последующий удар был меньше, меньше, меньше, то есть четко мир показал конфликт в группе и сразу получилась проблема. Мы быстро, опять же, все привели в порядок, быстро э, не помирились, все, обнялись, все, э, решили задачу, все, все успокоилось. И дальше... Нужно учитывать все тонкости взаимоотношений. В нашей, наша группа была многонациональная. В ней были русские, украинцы, белорусы. И это все тоже накладывало свой отпечаток, поэтому было очень важно выстроить отношения и межнациональные, добрые. И тогда мы действительно добились очень многого. Вот это все тоже надо учитывать. Это тоже возьмите в копилку для создания точки опоры в любой ситуации. Коллектив, как я сказал, это с одной стороны плюс, то есть вы можете очень сильно повлиять на ситуацию, а с другой стороны, требуются дополнительные усилия для того, чтобы привести всех в единое русло.